Добрый день, дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня шикарный шикарный солнечный питерский день, что редкость. Хотим записать ролик, который касается который касается термического воздействия теплового потока на инструментальные материалы. Насколько это важно? Значит, для инструментальных материалов, которые, которые присутствуют которые работают в зоне термического удара, это катастрофически, это, это очень и очень важно. Что, что представляет себя термический удар? В иностранной терминологии это звучит как термический шок. Значит, очень маленький, очень маленький короткий промежуток времени, времени его воздействия. Если мы говорим о режущей кромке инструментального материала, то в этот момент режущая кромка испытывает колоссальные термические напряжения. Значит, За счет чего? Во-первых, за счет воздействия градиент, градиентов различной направленности. Какие это градиенты? Первое. Это термический градиент, возникающий. Возникающий в зоне резания, он может представлять из себя значит сотни градусов. А что такое сотни градусов? Сотни градусов мгновенно приложенные крерущие кромки вызывают ее мгновенно ее вызывает расширение. В момент врезания инструмента резца, в обрабатываемый материал, происходит точечная, точечная локальная. Термическая нагрузка на релеющую кромку. Чем это чревато для инструментального материала? Если мы возьмем группу, группу материалов, то мы их можем сразу разделить на несколько, на две основные части. Первое. Это инструменты, выполненные из стали. Инструментальная сталь. У8А, У9, У10А улучшенного качества. Значит, быстреещее стали. Р6, М5, р Р18. И, и так далее. Даже иногда встречается R30 вот, для очень высоких нагруженных работ. Значит, и вторая часть, материалов, вторая часть материалов это материалы, которые как раз очень чувствительны к тепловым нагрузкам. Какие это материалы? Первое. Это твердые сплавы. Второе. Это минералы керамика. Третье это материалы, так называемые керметы. Четвертое это кубический нитрит бора. И пятое это э, алмазы, синтетические или естественные алмазы. Вот вторая группа материалов чрезвычайно чувствительна к термическим нагрузкам. Причем если эта нагрузка локальная, если эта нагрузка возникает в, как, в очень краткий промежуток времени, который характеризуется миллисекундами, миллисекундами или наносекундами значит, воздействия воздействия на поверхность температуры, это приводит к тому, что поверхность инструментального материала значит, мгнови... За, через... после воздействия значит, начинает расширяться начинает расширяться и а объем поверхности значит, представляет из себя достаточно холодное тело, то есть 20 Тело 20 20 комнатной температуры, 20 градусов, 20-26 градусов в лучшем случае. Но внутри материала это температура. А наружи по наружной поверхности возникает термическое воздействие значит, в сотни, иногда в тысячи, в тысячи градусов. И вот теперь представьте, что за какой-то краткий промежуток времени произошло это воздействие. Поверхностные слои, слои инструментального материала начинают резко расширяться. Очень быстро. Значит, после, если, если характер нагрузки значит, постоянный, постоянный, то тогда резец достаточно... Ну, скажем так, тепловое поле расширяется по поверхности резца. И резец достаточно стабильно работает в течение какого-то периода времени. Но... Если мы встречаемся с ударными нагрузками, которая обусловлена первое либо либо э, э, дефектами заготовки, а это дефекты могут быть это не слитины, э, э, трещины трещины, э, инородное включение э, значит, раз, э, песок, значит, корка и так далее. То есть самые, самые различные включения, которые могут быть, значит, область закаленного материала, значит, мы в этом случае встречаем, соприкасаемся с тем, значит, что обработка, обработка заготовок в этой случае сопряжена с ударом. Значит, второе, значит, когда мы обрабатываем заготовку, которая уже имеет геометрию, которая предполагает ударную нагрузку, ну какая это геометрия? Итак, мы с вами сказали, что первый характер воздействия, прерывистый характер воздействия, значит ударный характер воздействия на режущую кромку, это характер, характер который сопряжен с дефектами самой заготовки, которая получается после литья, после проката, после штамповки, после ковки. То есть, это те, те тер, операции термического передела, которые предшествуют терми, при этом, механической обработке. Значит, что мы делаем? Значит, После того, как мы обработали э, заготовку, нам необходимо получить готовую деталь. Готовая деталь тоже имеет свои особенности конструкции. Это могут быть э, канавки, которые расположены вдоль. Значит, это могут быть поперечные канавки, которые выполнены. Значит... Э, по всей, поверхности, по всей поверхности материала. Значит, это мог, может быть неравномерность э, заготовки материала, предусмотренная конструкцией. Значит, все, эти, все эти конструктивные особенности тоже определяют прерывистый и ударный характер э, резания. Так вот, сочетание удара, механического, физического удара, который происходит при врезании резца в, режущ, э, в материал, значит, при этом резко возрастают силовые характеристики, воздействующие на резец. И второе, значит, резко возрастает температура. Резкое возрастание температуры при входе, и сразу следующий, после цикла происходит охлаждение, значит, прерывистый характер, определяемый прерывистым характером резания. И что происходит? Происходит то, что материал то нагревается, то сужается, то нагревается, то сужается поверхностные слои работают на растяжение на сжатие, на растяжение, на сжатие бесконечно так продолжаться не может любое изделие может выдержать только определенное количество циклов это так называемый циклический порог усталости значит как только, как только этот порог превышен материал начинает разрушаться на поверхности материала начинает появляться сетка микротрещин которая обусловлена Значит, термическим характером и циклическим характером. И после этого воздействие термических ударов происходит еще с большей силой. Понятно, что разорвать, добавить энергию в трещину, которая уже начала расти, значит, при термической нагрузке значительно легче, чем для сплошного материала. Поэтому начинается рост трещин. Значит, вываливаются сначала отдельные, отдельные... Отдельные блоки. Потом вываливаются из режущей кромочки. Сначала из режущей кромочки вываливаются отдельные блоки атомов. После этого вываливаются совершенно группы, конгломераты э, блоков атомов. И таким образом инструмент начинает сначала затупляться, округляя свою режущую кромку. А после этого может хрупко разрушиться. Вплоть до того, что может, э, разруш... разрушение может произойти... Пополам, значит, на одну треть инструмента, то есть полное, полное выкрашивание инструментального, так сказать, полный выход из строя инструментального материала. Вот, вот основные причины, почему нам интересно рассмотреть, рассмотреть термический удар. Но... Мы не можем с вами взять и сейчас в сегодняшних условиях пойти и разрушать инструментальные материалы целенаправленно. Хотя, такие опыты мною были проведены значит, для минерала керамики и даже описаны в статье. Значит, и вот теперь давайте посмотрим. Тот же самый эффект на, на тех вещах, которые у нас имеются, э, так сказать, которые у нас имеются в быту. Значит, э, ну, самый простой пример, который можно э, рассмотреть, э, рассмотреть воздействие теплового удара или термического удара на, на какой-то объект, это обычная обычная обычные конфеты, леденцы или их называют, или карамель значит, значит она есть, представляет из себя достаточно твердый, ну твердый как бы мы все это представляем даже на зуб значит, твердый, хрупкий если ее бросить на поло, она расколется в это, на десяток частей значит, и материал, который Которая обладает ну, в, целом, в целом достаточно низкой теплопроводностью. Если, если вот эта карамельная, карамельная, так сказать, карамельная масса представляет из себя материал с очень низкой теплопроводностью. Теперь давайте посмотрим. Сначала посмотрим для простых условий. А потом усилим градиент. Градиент, градиент поля. То есть диапазон температур и увеличим скорость скорость воздействия температурного воздействия на на вот эти маленькие леденцы конфеты вот вот у меня все а теперь коллеги спасибо что посмотрели ролик я думаю что вам всем было это интересно развивайтесь удачи Александр Попов